Группа российской компаний представляет российский кодек видеоконференции с программным обеспечением операционной системы Astralinux, Linux, работающей с российской и импортной элементной базой. Совместим с Cisco и Polycom. Высокие возможности, 265 кодек, разрешение 1080p60, MCU, передача данных, запись, вещание, подключение IP-камер, IP-каналов, SIP IP-телефонов, техническая поддержка, доступные So uh...